Привет, ёжики! Вы на канале Суперсоника. мы будем снимать реакции на видео про нерфы мини-фантик 2008. Не будем ждать, поехали! Вау! Неплохо. Ну, типа неудачно. Неплохо. Вау. Вау. Круто. Дальше внизу поставить. Неплохо. Ой. О, ребят, кстати, я видел этот нерф, когда я был в гостях у тети Иры. У него там есть сын Антоша, у него там много нерфов было. Сейчас он и меня играется. <как> так, то же самое получается, да? Еще посмотрим. Ух ты! Неплохо. Это уже, типа, вторая перезарядка, да? Еще посмотрим. Вау. Всем здорово джаггернаутам. сами С вами я, минифантик2008. И мы будем играть в тир. Давайте приступим. О, тих. Журнала, сами я минифантик 2008. Так, если будем... буду тыкать на это, то будет очень долго похалестоваться. Давайте еще посмотрим, что там у нас по нёффикам. О, и еще есть. Так, ну, допустим, давайте посмотрим. <къех> О, это же нёфс мега. Но у меня тоже есть два нерфа, только вот один, вроде бы, не помню, как он называется, а второй, вроде бы, винтовка. Ух ты! Вау, круто! Ух ты ж, неплохо, вау, неплохо, sorry, что повторяю.